О, смотрите, Салам Алейкум, говорит, почему ты сбежал как трус, почему обратно не подошел к нему, он тебе ничего не сделал, как лорд сказал, что ты подозрительный, поэтому тебя остановили и правильно. Хочу обратиться к твоему постоянному зрителю, если ты ищешь правду и справедливость, то загляни как-нибудь в подвальные помещения любого РОВД, УВД или МВД ЧР. Ты знаешь, у меня нет таких вообще такого понимания, что там, что есть вот республика Ингушетия и вот Чечня, и это какие две разных республики, и вот между ними должна быть какая-то жесткая граница проходить, что вот здесь, что как не быть. остановить бегущего бизона, также не остановить поющих Безона. Когда была Эчкерия, говорит, какую-то пользу принес Эчкерия. Я принес пользу Ичкерии с тем, что не принес я никакого вреда. Я учился тогда в школе, я был школьником. Я набирался знаний. Вот такую пользу я принес своему государству. Добрый вечер. На чьей стороне правда в Нагорно-Карабахском конфликте, по твоему мнению? Добрый вечер, Артем. Я уже неоднократно свое мнение по этому поводу говорил. Но я на том, на чем мировое сообщество. Есть резолюции ООН по поводу этого конфликта. Я думаю, что они отражают ту действительность, которая там есть. Никархоль, резолюция ООН дала земли Палестины, Израилю. Про твой ответ, про Карабах. Если ты не помнишь, и земли Ичкерии тоже захватили власти РИ, заранее подчеркну, что ингуши наши братья. Но ты искусно, как ты думаешь, обходишь это. С такими позициями ты не имеешь никакого права опираться на Ичкерию. Слушай, что в твоей голове, Никархо? О чем ты вообще говоришь? Ты вообще в курсе Палестино-Израильского конфликта? Ты вообще знаешь, что там не, то, что там не, там не земли чьи-то а были отданы? Как раз таки сегодня весь вопрос этого конфликта заключается в том, чтобы вернуть Израиль в, зо, в границы, границы тех резолюций ООН. Они просто вышли за эти границы, там, там в этом вся, все противостояние поэтому он там никому ничего не отдавал и он, кстати говоря, и призывает их вернуться в рамки тех самых границ, но Израиль не возвращается. Что касается республики Ингушетия, кого она там захватила, ты знаешь, у меня нет таких вообще такого понимания, что, там, что есть вот республика Ингушетия и вот Чечня и это какие то Две разных республики, и вот между ними должна быть какая-то жесткая граница проходить, что вот здесь что-то должно быть на именно закреплено, что вот это вот их, а вот это нас. Я вообще эти вещи так не рассматриваю. Для меня не, для меня не существует никаких границ между Чечней и Ингушетией. Не должно быть этого. Вот я убежден в этом, что мы должны жить, не имея вообще понимания, что есть какие-то границы. Не должно быть этого всего. И то, что сейчас там кадыровцы пытаются раздуть какой-то конфликт, я убежден, что это все делается только лишь для того, чтобы отвлечь внимание народа от какой-то какой темы, которую они хотят пропихнуть Когда настанет тот день, что в Чечне и по ЧГТРК они будут восхвалять семью Кадыровых, называть даже мечети их именами, причем дядями, матерями, скоро детьми будут называть такими темпами. Да, уловил, амин, амин, амин. Но пока они там будут... Этого, наверное, не случится они, потому что им очень важно вот этот культ насадить народу. Они же понимают, что сам народ не пойдет никогда и не назовет ни улицу, ни сарай даже не назовет именем этих предателей, этих врагов нашего народа, этих преступников. Никогда не назовет сам народ. Поэтому они что делают? Они заставляют это делать. Они это насаждают. А пусть они попробуют этот вопрос оставить на усмотрение людей, они сразу увидят, что появится улица имени Иосифа Тимирханова, имени Шайха Мансура, улицы появится, Улицы Байсангура, Зелимхана Абрека, Хасуха и Магомана. Да сколько их? Сколько их чеченских героев? Они увидят, что их именами будут называть, а именами этих преступников никто ничего не будет называть. Торзо, как ты можешь поддерживать власть, которая напала на детей женщин, убивала... Куда ты делался? Убивала, воровала, торговала людьми. Никогда такую власть не поддержу, которая этим занимается. Я, кстати, вот поэтому не поддерживаю вот эту власть, потому что она занимается вот всем тем, о чем ты говоришь. А та власть, которую я поддерживаю, которую я люблю, она никогда этим вещами не занималась. Приветствую вас. Разъясни, пожалуйста, насчет бороды в Чечне. Я не совсем понял, что означает козия коса и все остальное, связанное с этой темой. Алейкум, салам, рам, табр, кяту, осман. Я как тебе это могу объяснить? Я, я, лишь, я слышал лишь то же самое, что слышал ты. Вот как, как он это объяснил, вот так это и нужно понимать. Никак, никак иначе я это не объясню. Я сам как бы в шоке, на самом деле, от этих рассуждений. Я сам в шоке от того, что борода человека может делать из него хорошего или плохого человека. Это, конечно, все жесть полная, но, к сожалению, таковы реалии в Чечне. Гримсулта. Ассалам алейкум. Томсо, как ты думаешь, почему чеченцы не вымерли от голода и нищеты 300 лет назад, до прихода, сам знаешь кого? Ассалам алейкум. Ассалам. Я, честно говоря, не знаю до прихода кого ты говоришь триста лет назад. А, знаю, конечно. Все, понял я твой вопрос. Понял. Ты имеешь в виду, почему мы все не умерли до прихода России? Я понял его вопрос, он задает его, как бы для тех, которые говорят, что это Россия пришла и принесла нам цивилизацию, прям, чуть ли там на ноги нас подняла. Почему мы до них не умерли? Он говорит, если, если они нам все принесли. Потому что, я тебе скажу, почему мы не умерли. Потому что, когда, когда мы жили в нашей стране, на нашей земле, и имели уже... Вот эти вот то, что сегодня люди называют как демократией, да, демократическими какими-то ценностями. А мы это тогда уже имели, и только у нас это правда было не в рамках демократии, даже не в рамках религии, потому что тогда еще мы ну, не все наше общество было уверовавшим. Однако уже тогда у нас, у нас был принцип вот этого вот народного правления, когда, когда был, было что-то что-то типа парламента, да, когда у нас никогда у чеченцев не было никаких князей, не было никаких правителей, там, королей, падишахов, не было у нас этого никогда. То есть то, кто, чем сегодня гордится, допустим, Россия, у нас это было еще далеко до того, как вообще появилась сама по себе Россия. Еще не было самой России, когда у нас уже было это все. О, смотрите, Салам Алейкум, говорит, почему ты сбежал, как трус, почему обратно не подошел к нему, он тебе ничего не сделал, как лорд сказал, что ты подозрительный, поэтому тебя остановили и правильно. О, алейкум ас -салам. почему ты сбежал, первый вопрос, я сбежал, потому что я спасался за свою жизнь, за свою честь, за свое здоровье, и за жизни и здоровье своих родных и близких, поэтому я сбежал. Почему... Что там было еще? Почему я не подошел обратно? Ты, по-моему, написал. А, а, ты написал, что я подозрительный, мол. Что во мне подозрительного? Как это понять? Подозрительный – это, допустим, есть, ну, например, я приведу пример. Есть некое преступление совершенное, и есть какой-то там фоторобот, допустим, или там приметы того человека, который совершил это преступление, допустим, я говорю. И я, например, на него похож. И в этом случае меня, допустим, останавливает полиция, я подчеркиваю, не руководитель администрации, главы там и чего-то, чего-то, а полиция меня останавливает и говорит, так, уважаемый, мы попросим тебя там, предъявить документы, допустим, вы проходите вот по, по приметам, вы очень похожи, можно посмотреть ваши документы, допустим, раз, там. И, и, например, если я очень действительно на него похож, то я допускаю, что меня можно, например, повести в отдел полиции, и провести там, ну, чтобы я объяснил, допустим, где я был там, момент совершения того преступления, может, если у меня какой-то... Ну, в общем, провести какие-то там действия, вот эти оперативные, а, полицейские. Но это ведь должен делать полицейский? А как это понять, ты был подозрительным? Для кого? Для руководителя администрации, главы и правительства Чеченской республики? Он что, знает о каких-то подозрениях? Он кто вообще? Как он может тебя похищать, и с тобой какие-то проводить действия. Как он это может делать? Саша Белорус. Доброго вечера, Тумсо. Выскажи свое мнение о Вячеславе Суркове. Он чеченец. он чеченец. И правда, что его настоящая фамилия Дудаев. Крепкого здоровья тебе и большое спасибо за смелость. Добрый вечер, Саша Белорус. Да, это мое мнение о нем, Ну, как и о любом другом российском чиновнике. У мнение о нем мнение не может быть позитивным. Что касается чечен... чеченец, ли он, да, он чеченец. И да, его настоящая фамилия это Дудаев. Это правда. Хочу обратиться к твоему постоянному зрителю. Если ты ищешь правду и справедливость, то загляни как-нибудь в подвальные помещения любого РОВД, УВД или МВД Объясни постояльцам этих помещений, что ты на пути Ахмада Кадырова и что все это во благо народа все-таки печально слушать ложь, когда знаешь правду. Да, хорошо. Была такая возможность у людей заглянуть туда, посмотреть, поп попытаться им что-то объяснить. Собака лает, караван идет, держись, ахи. Томсо, реально очень уважаю тебя, и что мне еще нравится, ты молодец. Очень спокойно реагируешь даже на негативные или резкие комменты. Настоящий мужчина именно так и ведет себя. Я думаю, что иначе тут никак и не отреагируешь, но как я буду иначе, что я буду на негативные комментарии отвечать также же. Оскорблять там что-то такое -то делать? Нет, конечно. Любая большая ложь, как правило, спотыкается об правды. Вахабмалскер, как говорил Винсент Ван Гог, сын пастыря и живописец, я не пишу свое имя на холсте из-за того, что люди коверкают фамилии под свой лад. Ван Гог, как не остановить бегущего бизона, так же не остановить поющего обзора. Поющего Кобзона уже остановили